Также у нас по утрам проходит планерка. Мы обсуждаем, что мы будем есть в течение дня. Вот коллектив перекусил и начинает высказывать свое мнение да, по поводу травы. Трава Трава хорошая, да. Вот они все. А пости то будет? Да. Не знаю. Рассказывают, что гусей боятся с детства, вы не умеете общаться, не очень дружелюбные, и самое интересное, защищают вас. Вот а, такие у нас гуси, вот такие у нас гуси, пасут они очень быстро, минут 15-20 и все.